Добрый день, друзья. С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй, бадзы и Цемен-Дундзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом небольшом видео я расскажу вам о методе чтения жизни, чтения судьбы по карте Цемен-Дундзя. Когда мы говорим об анализе жизни, нас интересуют разные ее аспекты: здоровье, отношения, карьера, бизнес, финансы, отношения с родственниками, можно ли быть популярным чем заниматься. То есть вот эти все аспекты мы с вами можем увидеть в раскладе Цемендунзя. И сегодня мы поговорим о том, какие дворцы в раскладе Цемендунзя показывают нам вот эти аспекты. В предыдущем видео я рассказывала, как можно найти дворец судьбы в карте Цимендунзя, построенный на дату рождения. Повторюсь, что дворец судьбы очень важный дворец относительно которого рассматриваются все аспекты жизни человека. И хочу напомнить, как мы строим свою карту судьбы. Для этого мы переходим на сайт npugacheva.com. Здесь в адресной строке написан адрес. Вот сейчас я его показываю. И идем в раздел «Расчеты». Во вкладочке «Калькулятор Цемент Дунзя» переходим по этой вкладке. Мы с вами увидим калькулятор таблиц Цемент Дунзя. Для того, чтобы построить свою карту судьбы, нам нужно ввести дату своего рождения. Ну, либо того человека, кому вы хотите построить эту карту и посмотреть потенциал его жизни. Для примера мы возьмем уже знакомую нам карту, знакомую дату. 14 августа 1973 года. Человек родился в эту дату. Возьмем «час змеи». Обращаю ваше внимание, что для построения карты Цимэндунзя на дату рождения здесь достаточно выбрать час. Вот мы выбираем час змеи. Автоматически карта обновляется, и мы с вами видим вот такой расклад Цимэндунзя. Для того, чтобы определить дворец судьбы, нам потребуется небесный ствол дня рождения этого человека. Для его определения мы спускаемся ниже, в китайский календарь, и... Также вводим, вот в этих строках выбираем нужную дату рождения. 14 августа 1973 года. Вот мы нашли. И выбираем час змеи. Нажимаем расчет. И у нас построилась вот такая карта. Это карта Бадзи на эту дату и этот час. Все, что нас здесь будет интересовать, это, конечно, небесный ствол дня рождения человека. Да? Это господин дня те, кто знает бадзы, знают, как это называется. И вот эта Янская вода, то есть вот этот Господин Дня, мы ищем в карте Цемендунзя. И в данном случае мы этот небесный ствол, этого Господина Дня, будем искать на небесной тарелке. Вот мы его здесь нашли в Восточном дворце. То есть по этому небесному стволу в небесной тарелке мы будем Определять дворец судьбы. Более подробно я об этом рассказывала в предыдущем видео. Кто не успел посмотреть, посмотрите, пожалуйста. И дальше будем анализировать вот эту карту Цимэнь, уже все аспекты его жизни, все остальные дворцы, в какой сфере человека будет ждать удача. Конечно, когда вы построите свою карту судьбы, то есть ведете вашу дату рождения, у вас будут другие знаки в карте. И вам нужно, конечно, найти точно так же небесный ствол дня рождения вот в этой карте Цимэнь. В карте Цимэнь, построенной уже на вашу дату. Надеюсь, что это понятно. То есть мы взяли просто человека с такой датой рождения, как пример. Теперь перейдем на другой вклад. Я вынесла на этот слайд карту судьбы человека, чтобы можно было посмотреть, какие же дворцы отражают сферы его жизни. Мы уже с вами знаем, что дворец судьбы человека находится на востоке. Вот этот знак, небесный ствол Рен, господин Дня, это сам человек. И этот дворец судьбы совпал с дворцом богатства этого человека. Почему мы знаем, что это дворец богатства? Потому что в этом дворце судьбы у человека находятся ворота рождения, которые отвечают за богатство, за деньги. То есть мы можем сказать, что этому человеку можно заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. Я пойду по порядку и расскажу о каждом дворце. Следующий дворец, юго-восточный. Здесь находятся ворота ранения. Это дворец риска. По этому дворцу мы с вами можем определить, может ли человек заниматься какими-то рискованными видами спорта, заниматься видами деятельности, связанными, связанными с риском, например, быть пожарным. Будет ли ему вести в азартных играх? Вообще, стоит ли ему рисковать? Это все мы смотрим по дворцу риска. Следующий дворец – Южный, с воротами тайник. Это дворец знаний. По этому дворцу мы можем определить, есть ли у человека способности к обучению, легко ли ему будет учиться, будет ли он бежать в школу с удовольствием или будет прогуливать уроки, потому что ему не хочется учиться, есть ли у него природный ум, смекалка. То есть все это мы увидим с вами по дворцу знаний. Следующий дворец, юго-западный в данном случае, это дворец коммуникаций. Здесь мы видим ворота сцены, и этот дворец нам покажет, насколько человеку легко устанавливать связи с людьми. Как он себя показывает, как его воспринимают люди, амбициозный ли этот человек, то есть захочет ли он быть знаменитым или ему все равно. Вот такие нюансы характера человека мы можем увидеть по дворцу коммуникаций. Следующий дворец на западе с воротами смерть. Как я уже говорила, эта карта судьбы описывает самого человека. То есть вся карта будет являться самим человеком. Поэтому ворота смерть здесь не считаются негативными. Это дворец собственности. По этому дворцу мы можем сказать... Получит ли человек наследство, сколько у него будет собственности, какого качества будет собственность, принесет ли она ему пользу, как этими активами управлять. Эти аспекты мы видим во дворце собственности. Следующий дворец, северо-западный дворец. Это дворец брака. Конечно, это очень важный дворец. Этот дворец нам показывает, легко ли человеку найти спутника жизни. Хочет ли он вступить в брак? Легко ли ему это сделать? Хочет ли он вступить в брак или он предпочитает гражданские отношения? Легко ли человеку найти спутника жизни? Каким будет брак? Какое будет качество брака? И, конечно, очень много запросов именно по теме отношений. Очень интересный и важный дворец. Следующий дворец – Северный дворец который включает в себя ворота открытия. Это дворец работы или дворец карьеры по-другому. Все вопросы, связанные с работой, с карьерой, мы анализируем, исходя из наполнения этого дворца. Мы можем сказать, легко ли человеку найти работу, какая работа его привлекает, какую сферу деятельности лучше выбрать. Будет он работать в дружном коллективе или не очень? Где ему лучше работать? В большой корпорации, в маленькой компании или вообще заниматься собственным бизнесом? Все это мы смотрим по дворцу карьеры. Следующий дворец – это северо-восточный дворец. Здесь мы видим ворота отдыха, и этот дворец показывает нам, как человек предпочитает отдыхать. В каких местах, в какой компании, один, либо с семьей. Нравится ему отдыхать в палатке или в дорогом отеле. То есть все, что связано с отдыхом. Также этот дворец покажет нам семейные ценности этого человека. Мы посмотрели 8 дворцов как они отражают разные аспекты жизни человека. При этом нужно понимать, что в этой карте не только 8 дворцов, а значительно больше, потому что здесь есть дворец болезни, есть дворец благосостояния, есть дворец родителей, есть дворец детей, друзей, препятствий. То есть очень-очень много информации мы можем вытащить из карты судьбы цимэндунзя человека. И, конечно, если мы видим, какой-то дворец приносит нам беспокойство или создает нам препятствия, мы найдем дворец, который может решить эти проблемы и таким образом скорректировать свою судьбу.